Сегодня у нас в работе Ford Transit. У него не открывался замок капота и двери. Сделали ему два новых ключа. Замки не пришлось разбирать. То есть капот открывается. Дверь закрывается, открывается. бак тоже самое бак тоже работает сейчас заведем сейчас найду. ну и зажигание включается и заводится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 В общем, если есть проблема с замками, не обязательно сначала курочить, сверлить, ломать замки. Нужно сначала попытаться доехать ко мне. Если замки вы кто-то из вас сверлил дрелью, то уже можете не ехать. Не часто привозят, сначала высверлят, а потом едут. А вы, ж, ну вы сейчас на последнем бензине, да, доехали? Лучше сначала приехать, пока еще все целое, а потом... Все, в общем, вот у нас второй ключ. Заводим. И то же самое, все работает. Также проверяем еще раз дверь. Закрыли. И открыли. Все заработало без снятия замков.